Как давно, коллеги, в последний раз вы создавали э, проект, новый проект, ну, например, Visual Studio? Насколько просто вам удалось решение выбрать тот или иной тип проекта, чтобы э, поставленные задачи для этого проекта были решены? В общем-то, я столкнулся с тем, что проектов э, и типов проектов для того, чтобы решить те или иные задачи, их очень большое количество, огроменное на самом деле, и выбрать тот или иной вариант э, проекта или нескольких проектов, собранных в одно решение, на самом деле сейчас такой непростой выбор. Я хочу поделиться с вами некоторой информацией, которая, надеюсь, поможет вам, собственно говоря, обрести вот этот выбор, который, возможно, будет перед вами при решении новых задач. И перед тем, как начать, я вас попрошу подписаться на канал, поставить колокольчик, тогда вы получите уведомления о новых видео, аж особо жаждущим помочь каналу Welcome на Patreon, ссылка в описании. Ну и давайте поехали. Дальше. Итак, вопрос, который мы сегодня обсудим или попытаемся обсудить, они у вас на экране. Давайте не будем на них задерживаться, поехали дальше. Если начинать с самого начала, то я бы хотел остановиться на том, из чего, собственно говоря, состоит программа. Понятное дело, что программы бывают разные, у них разные задачи, но если говорить про те программы, на которых используется пользовательское управление, то есть пользовательский интерфейс, так называемый UI, да, или user интерфейс то это те программы, которые управляются пользователем. И, собственно говоря, они должны чем-то управляться. Обычно это какой-то сервер, да, какой-то код, который находится на серверной части программы, который имеет доступ к данным, собственно говоря, ради этого пользователь открывает программу, чтобы кликнуть пару кнопок и у него отобразилась э, какая-то информация в том числе из базы данных или может быть даже не из базы данных, из каких-то файлов или собственно говоря из других сервисов, в общем суть рояля не педалит, будем говорить конкретно про то, что есть две части пользовательский интерфейс и э, так называемая серверная часть, надо говорить честно и откровенно, что существуют разные подходы по э, проектированию вот такого рода программ что в общем то люди ну некоторые разработчики и, в общем если с самого начала начинает ту такой подход назывался client-сервер собственно говоря мы сейчас говорим о том что юзер-интерфейс это клиентская часть сервер это собственно говоря, сервер и было понятие двухзвенная архитектура когда приложение было тонким клиентом и оно ходило в базу данных, где лежала бизнес логика, собственно говоря от этого люди начали уходить и придумали трехзвенную архитектуру, потому что бизнес логику на SQL сервере написанную очень трудно поддерживать очень трудно дебажить, была придумана трехзвенная архитектура, где бизнес логику выделили в отдельный слой, но речь сейчас не про это мы сейчас остановимся на том, что есть какое-то UI приложение, есть какая-то серверная часть, она имеет доступ к базе данных и э, собственно говоря сводится все к тому, что Таким образом получается, что у нас есть разделение UI и разделение данные. Это мое сугубо личное видение, которое я сделал специально для упрощения того, как нам дальше, собственно говоря, поступить. Смотрите, на данный момент э, существуют варианты разработки программы, э, то есть приложения, когда эти два слоя объединены в одном solution, то есть в одном э, приложении, в одном проекте, так если можно выразиться, когда, э, ну, примером такого приложения может быть asp.netmvc, да, или в приложение, или UVP приложение, когда у вас в одном приложении есть и то, что показывает данные, и то, которое читает их из базы данных или имеет возможность достучаться до этих данных. Таким образом получается, что э, у вас в одном приложении все сразу есть и это накладывает некоторые ограничения по части того, что вы не можете поменять UI, потому что он жестко связан с вашими данными и наоборот не можете поменять API, потому что от него зависит UI. Собственно говоря, люди для этого придумают. Ну, теоретически да, конечно это можно сделать, но это накладывает определенные э, ресурсы, да, затраты, трудозатраты в конце концов, которые должны быть каким-то образом изменены в зависимости от изменения того или иного уровня если говорить проще то э, я бы хотел рассмотреть тот подход когда мы вот этих два слоя раскидываем на два разных приложения например UI мы создаем отдельный solution и это будет уже не конкретно ASP.NET mvc да или там dpf или даже тот же самый dpf но у него не будет доступа к базе данным то есть какая-то реализация какого-то там data access layer это будет всего лишь э, гляделка да то есть которая позволит пользователю увидеть или там кликнуть если у вас есть есть отдельный solution, вы можете положить его в отдельный репозиторий. Соответственно, это то, ради чего мы стремились. То есть, у нас получается, что этот репозиторий может каким-то образом отдельно от другого, от уровня данных, публиковаться, ну, например, ci да, то есть это доставка до конечного пользователя, грубо говоря, опять же. Более того, у вас появляется служба поддержки, которая будет заниматься конкретным только вот этим уровнем. И такую же штуку мы, соответственно, можем сделать и для нижнего приложения, который тоже может лежать в отдельном solution. у него будет свой репозиторий, что мы из этого получаем? Мы из этого получаем два разных солюшена в разных репозиториях. Соответственно, это может быть разные разработчики, это могут быть разные общем-то группы даже разработчиков и собственно говоря скорость развития публикации обновления проекта доведения фичей так называемых до конечного потребителя они существенно ускоряются если посмотреть visual studio то проектов которых, из которых можно выбрать для того чтобы там, нарисовать какое-то новое приложение их просто огроменное количество не будем на этом останавливаться поговорим немножко про другое смотрите если взять некоторые типы проектов, ну вот в данном случае я выбрал именно такие, то надо понимать, что они не все существуют в том виде, чтобы можно было и backend, и front-end, если говорить про такого типа разделений. Мы остановимся на тех, которые, ну например, вот сейчас выделены зеленым цветом, мы видим, что в mform, rpf, webform в конце концов, они имеют и рендеринг, то есть они могут отрендерить страницы там пользователя или приложения для пользователей, вьюшки так называемые, да, презентации, если хотите. Для конкретного пользователя, который увидит кнопку, нажмет на нее, отправится что-то в бэкенд. Бэкенд есть в этих же реализациях, в этих же проектах, которые этот бэкенд сходит там в базу данных, сохранит что-то, почитает, пересчитает, неважно. То есть это э, комплексный такой подход, когда вы в одном приложении, но ну, опять же консольное приложение, оно... Такое псевдо, да, UI, у него, конечно, там еще тот, <канес> но тем не менее, теоретически существует вероятность, что пользователь идет, что-то там нажмет, и это что-то как-то сработает, ну, в какой-то форме. И надо сказать, что все эти вот зеленые штуки могут ходить вот к этому web API, то есть бэкенду который не имеет UI-ного представления, ну, или... Ну, не будем Swagger считать конкретным представлением, но э, то, с чем пользователи работают, непосредственно тут богатый пользовательский интерфейс может быть реализован, например, на dap а dap может ходить в API, это один из типов построения такого приложения. Теперь, если говорить про front-end и back-end, то назревает э, следующий вариант реализации. Да? То есть мы можем взять для бэкенда и фронтенда а пойдут на MVC. Собственно говоря, то, о чем я сказал, у вас в одном конкретном приложении есть и доступ к базе данным, доступ к данным, и вообще к какому-то э, бэкенд серверу который может э, делать какие-то манипуляции с данными и отображать их тут же для пользователей, например, там Razer э, страница страницах. Дальше мы можем, собственно говоря, в этом самом ISP.NET MVC приложении сделать API-контроллеры, и ну, на самом деле было бы, наверное, не очень эффективно, да, чтобы само это приложение использовало свой же API, но тем не менее, такие реализации тоже видел, а обычно делается API для публичного пользователя, чтобы к вашему приложению ходили разработчики из других проектов и могли прочитать ваш API публичный, который доступ вы предоставили ну или какой вы там доступ предоставите, собственно говоря, это уже не важно другими словами, мы можем э, сделать и JavaScript приложение с тем же самым доступом к API это один из вариантов тоже такой же реализации, причем JavaScript у нас, э, собственно говоря может даже хоститься на этом iOS а поду вот, на этом виси приложение либо на ноде или еще каким-то другим способом. В общем, э, тут сводится к тому, что где именно конкретно сама бизнес логика по реализации, э, даже нет, нельзя сказать, что это бизнес логика, логика по реализации UI, логика по и бизнес логика, да, то есть это вот API. Четвертый вариант, это вместо JavaScript мы можем взять, ну, причем JavaScript, как я скажу, позже могут включаться разные фреймворки. В Blazor может заменить JavaScript, ну, или попытаться заменить, или какую-то часть, собственно говоря, этого JavaScript, и также обращаться к этому самому API. DPF это тоже такая история, где у нас может совмещаться в одном проекте и доступ к базе данных, и, его, и отображение результатов обработки этих данных, то их UI, и backend, в общем-то, можно совместить. Больше того, дабпф также может ходить в API, я этот кубик нарисовал, но тем не менее, имейте в виду. Если говорить про UAP, ну, UWP, да, это универсальное ну, приложение Windows, которые, в общем-то, тоже могут ходить на какой-то API, более того, UWP может иметь и собственный бэкэнд, ну, в некоторых реализациях я это, собственно игре видел. И это опять повод подумать о том, какую реализацию вам нужно. Более того, я даже видел реализацию Machine Learning, когда машинное обучение ходило на API-сервисы и, ну, в общем, какие-то там манипуляции делала. В общем... Ключевой момент сводится к тому, что можно построить как приложение, совмещающее в себе UI и backend, то есть фронтенд и backend, так и разделенный интерфейс разделение дает некоторые плюсы, мы об этом поговорим. Стрелочками отметилось те, где нужно потратить время, нужно потратить так называемые часы разработки, чтобы реализовать взаимодействие вот этих вот UI, то есть фронтенда и бэкэнда. Ну, а это без этого никак то есть какую-то Работу нужно будет проделать. И, соответственно, э, вот желтым я отметил как раз то, что будет являться репозиторием, то есть хранилищем данных, одним solution, да, то есть то, чего можно превратить в отдельный solution, где может работать как один разработчик, так и команда разработчиков. Соответственно, они будут развиваться параллельно, что дает ускорение в разработке. И если подытожить, то так или иначе тенденция сводится к тому, чтобы все-таки у вас был конкретный API, который может иметь несколько клиентов. В данном варианте э, и JavaScript, и Blazor, и DPF, и все это может ходить как, собственно говоря, на один API, так и, в общем-то, на пачку API. Если говорить про данную концепцию, ну, давайте а, а, если говорить про данную концепцию, то в данном варианте мы сделали один API, а клиентов для этого API, ну, ну давайте откинем два и добавим еще немножко. То есть клиентов на самом деле может быть много. Blazor, да, PF, JavaScript на прямом, на чистом JavaScript сейчас мало пишутся, хотя тенденция идет к увеличению. В общем-то, это может быть разные фреймворки. Aurelia, Vue, Angular, это все могут быть разные клиенты. Они могут ходить к одному API. И, собственно говоря, это какое-то представление того, чего, собственно, есть в этом API. И она может быть на разных платформах. Blazor, DPF, как я уже сказал, JavaScript и даже Machine Learning. Если говорить дальше, то так или иначе, вам придется написать какой-то уровень взаимодействия вашего клиента с вашим API. И здесь нужно, в общем-то смотреть в оба потому что на это нужно потратить время нужно предусмотреть это заранее дальше давайте предположим что у нас большое количество клиентов но и большое количество API сервисов то есть у вас есть не только клиенты но и много собственно говоря API серверов которые как-то разбили свое взаимодействие между собой на отдельные подсистемы или на области, так сказать. И тут такое понятие, как клиент-сервер уже отпадает, перед нами уже появляется микросервисная архитектура. Вот так вот плавно мы от простого приложения перелезли на микросервисную архитектуру. Дальше, друзья, это еще не конец. Давайте предположим, что у нас у каждого из этих кубиков есть собственный так называемый, ну, CICD, Монтенс, репозиторий, то есть э, с каждым из этих микросервисов могут работать отдельные команды, которые, собственно, могут параллельно публиковать свои решения, продвигать, обновлять и так далее. И если у каждого есть, то понимаете, что взаимодействие между этими сервисами, оно каким-то образом усложняется, ну, надо, надо сказать, что очень сильно. Надо сказать, что, опять же, существует несколько вариантов реализации микросервисной архитектуры. мы не будем на них останавливаться, там и мультифронтенс, и, в общем-то, и прокси сервисы, и, в общем-то, и дашборды, когда стрелочки просто по-другому направляются, но принцип примерно один и тот же, если будет интересно, отпишитесь в комментариях, будем про это тоже говорить. Итак, получается, что у нас каждый проект является конкретным репозиторием, у которого свой ICD, собственно говоря, и собственная команда разработчиков, значит, они могут публиковаться. И здесь давайте теперь поговорим про плюсы и минусы. Итак, микросервисная архитектура, то, к чему можно стремиться, она имеет минусы, и первое из них это... Ваши команды, так как их будет много, должны как-то между собой общаться, потому что каждая команда отключается, отвечает, прошу прощения, за конкретный кубик и другие э, команды должны об этом как-то знать а микросервисную архитектуру очень сложно тестировать, есть некоторые нюансы, некоторые компоненты некоторые подходы, которые упрощают процесс, но тем не менее это гораздо сложнее, чем в одном приложении запустил один какой-нибудь ну, MVC проект, да, и поставил бряку, нажал на кнопку, получил breakpoint, в общем здесь все немножко сложно Микросервисы отвечают за понижение действия, то есть производительность у них падает, потому что микросервисам нужно между собой взаимодействовать и, в общем-то, это накладывает некоторые ограничения. И также нужно понимать, что микросервисы сложнее обслуживать, потому что... Для того, чтобы иметь меньшую отказоустойчивость, нужно больше э, всяких врязных фишечек. Например, там балансировку нагрузки, проксирование, опять же, как я говорил. То есть это накладывает некоторые сложности. Ну и, в общем-то, ваши микросервисы не смогут работать без так называемой корпоративной культуры. То есть культуры девопсов, автоматизации. Я уже как-то... Наверное, много раз говорил, что девопсы, ну, то есть девопсинг как таковой, да, как существительное, это клей для микросервисов, который так или иначе, ну, в некоторых вариантах э, очень сложно тянуть непосредственно программисту, этим должны заниматься специально обученные люди. Ну и, в общем-то, раз у вас все раскидано по разным проектам, они между собой взаимодействуют, тут вопрос безопасности. Я думаю, что это очевидно. Ну, как и минусы есть, и плюсы, что это дает, если подходить к микросервисному подходу? Это повышенная гибкость, то есть вы можете... Очень гибко управлять контекстами этих процессов, значит, можете их публиковать в разное время, обновлять нужное вам время. Это значит, что у вас улучшенная масштабируемость. Вы можете управлять процессом, докидывать сервисы, увеличивать их количество, значит, увеличивать мощность ваших систем. Ну и э, все сводится к тому, что есть у вас большая группа разработчиков или э, ну, скажем так, у вас есть разные проекты которым занимаются могут разные разработчики значит цикл разработки то есть он у сокращается то есть быстрее можно довести конкретную фичу до конечного потребителя ну а это значит, что если быстрый цикл, то проще создать конвейер этот сиди для сервисов, которые с единой ответственностью, то есть вы можете копировать грубо говоря конвейер и это будет, ну в общем это опять же вопрос девопшинга. Тем не менее, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Ну и так как у вас э, службы, вот эти вот сервисы, микросервисы, изолированы друг от друга, значит, если у вас один свалится, другой продолжит работать, это так называемая отказоустойчивость. Надо понимать, что у вас микросервисов может быть много, и микросервисы могут обвестись разными командами, и разные команды могут при этом использовать разные языки программирования. Это, на мой взгляд, не очень хорошо, но тем не менее, эта возможность есть, и в характеристиках микросервисной архитектуры это один из плюсов. Когда разные разработчики используют разные языки, значит, лучше для того и иной зоны э, использования этого самого сервиса. Ну и так или иначе, ваши микросервисы сразу автоматически стали становятся готовы к облачным вычислениям, то есть можете свою архитектуру, инфраструктуру создать или положить в какое-нибудь облако, и оно там будет крутиться, например, там Azure или Amazon, или еще какие-то варианты, на самом деле тоже это можно работать. Итак, смотрите, мы прошлись, побежались практически буквально по пачки понятий, и все свелось к тому, что так или иначе пришлось все говорить про микросервис. И всего лишь мы начали выбирать тип проекта и остановились на том, что выбор архитектуры все-таки э, очень сильно влияет на скорость выхода вашего приложения на рынок. ли у вас, э, собственно говоря, одни цели, э, которые вы можете изучать рынок или готовитесь к определенному, то это как бы один вариант. Если вам нужно быстрее бегом-бегом, то, на мой взгляд, микросервисная архитектура, в частности, может решить этот вариант, хотя ее гораздо сложнее делать. И тут э, приходит на выбор уже готовые решения в общем-то ими тоже можно пользоваться в дальнейшем заменить их, выкинуть какой-то сервис, написать свой рукописный самописный супер экстра вега велосипед, который будет бегать быстрее, там чуть ли не с искусственным интеллектом, ну и также в архитектуры определяет жизненный цикл этого приложения, то есть в зависимости от того какой вы выберете, допустим ASP.NET MVC вы выбрали оно там через 2-3 да, года поддержку закончило, нужно переписывать данного ну, его нафиг, ну в общем и только вот это я имею в виду. Выбор архитектуры определяет возможность масштабирования приложения, как я уже сказал, если вы берете близкую к микросервисному архитектуру или к компонентам конкретного, то есть конкретный компонент от микросервиса, который можно будет добавить другим компонентам, вывести в облако, понимаете, да, о чем я говорю ну и опять же выбор архитектуры зависит от того какая у вас команда разработчиков и какими знаниями она обладает ну например языки программирования хотя на самом деле надо сказать, что это не главное тем не менее я точно могу сказать что если у вас команда разработчиков знает допустим один язык и хорошо, то это плюсы по части выгорания да? то есть можно менять, пользовать разработчиков между проектами и это как минимум давайте потом, на потом этот вопрос оставим, то есть вот, я думаю, что вы понимаете о чем я говорю. Ну и в общем-то выбор архитектуры зависит от наличия инфраструктуры и специалистов, которые будут эту инфраструктуру обслуживать, и это те же самые девопсы, автоматизация то есть если вы решили создать микросервисы, позаботьтесь о том, чтобы этим микросервисам нужно было где-то работать опять же, девопсы, автоматизация и все, что вокруг нее пляшет ну, надо сказать, что если говорить м, о том, что, давайте вот так вот, э, все эти выборы архитектуры был для большого приложения, то есть э, все, что сейчас было озвучено для большого приложения, то выбор для малого приложения – это немножко другой подход. И э, тут сводится к тому, что для чего это все пишется, да, и какое количество кода вам придется написать, и хотите ли вы в будущем перерасти в большое приложение. Опять же, выбор архитектуры для маленького приложения определяет жизненный цикл этого приложения, ну, например, самый простой, написал и забыл какой-нибудь конвертер, какой-нибудь хрень в какой нибудь хрень ну, как часто будет меняться рекварменты, то есть требования изменения, записал и забыл не стоит там выгадывать с этим выбором, что удобно, что ближе, то и пишется Выбор архитектуры а также определяет возможность масштабирования. Это нужно помнить про а, кроссплатформенность. Ну, например, вы написали одно приложение на MVC, и оно, например, там, ну, складывает 2 плюс 2 офигенно, круто, быстро и всегда один и тот же результат, просто супер. И вдруг вы задумали, что было бы неплохо сделать еще какое-нибудь мобильное приложение, и тут уже возникает вопрос: это переписать и сделать одно какое-то универсальное, например, на Blazer приложение, которое сможет работать и там, и там, и там, и там, или, в общем-то, бросить это приложение, и написать новое, или просто написать мобильного клиента, ну, например, там за Marine Forms как вариант. Как вариант, опять же, там сугубо личный подход к этому. То есть, вот, когда вы создаете, выбираете архитектуру для нового приложения, нужно понимать, куда вы пойдете дальше ну и надо понимать что есть такое понятие как зрелость технологий это когда вы взяли например, Blazor Framework, написали новое приложение, а Blazor Framework вышел только позавчера, и еще сырой до невозможности, естественно, вы забросите приложение, да и сам фреймворк будет меняться так быстро и так часто, пока не придет свою зрелость. Но, в общем-то, часто мне, кстати, об этом спрашивают, с какой версии начинается. Нужно начинать смотреть, присматриваться, так сказать, к технологии. У меня личный мой подход сводится к версии 3. Так или иначе, я наблюдал за... Ну, за свой долгий, да, 25 даже с лишним лет, опыт я увидел, что к третьей версии обычно э, зрелость настигает максимального своего уровня, который, в общем-то, э, и позволяет уже без оглядки на то, что будут какие-то изменения, писать, э, не задумываясь о том, что может что-то сломаться и невозможно будет это починить. Так было с MVC, так было с Blazor, так было, в общем-то, и с другими фреймворками, которые так или иначе в зрелости пришли к версии 3, но тут вам нужно определяться ним. я просто озвучил ту цифру, которая мне ближе всего. Но и, в общем-то, самое главное, что нужно понять, что при выборе архитектуры будущий размер приложения имеет важную роль. То есть, если у вас маленькое приложение, это один набор компонентов, один набор проектов или типов проектов, которые вы можете или, или должны будете использовать. И если у вас э, планы наполеоновские, когда у вас большущее приложение, то, собственно говоря, нужно понимать, что если вы начнете очень маленькое приложение, в дальнейшем э, существует вероятность, вам переписать его заново, опять же уже на проекты или на типы проектов для больших приложений, то есть перереализовать уже этот самый функционал. В общем, если вы сразу определитесь, чего вы ждете, чего вы хотите, будет выбор для вас более простым. Ну и, собственно говоря, то, ради чего вообще э, мы сегодня здесь собрались. У меня есть приложение, которое называется, то есть сайт, называется Colobongo.com, на нем крутится большое количество анекдотов, называется он Музей Юмора, и в какой-то момент времени я решил его переписать. Я помню, что я когда-то очень давно писал его на MVC, по-моему, еще пятой версии, сейчас он требует уже обновлений, э, в общем, по, по субботам и воскресеньям иногда, иногда, Опять же, иногда нечего делать, хочется как бы идти в ногу со временем, а то получается сапожник без сапог. Я решил его переписать, но обратил внимание, что у меня оказывается на этом сайте есть еще и API доступный, публичный, где можно получить анекдоты, в общем-то обращаясь к этому. И я вспомнил, что на самом деле когда-то, уже достаточно давно делал, несколько клиентов, причем на разных языках программирования, ну, в смысле, на джаваскрипте, на разных фреймворках Aurelia, React и Vue я, по-моему, использовал для этого самого API, и, в общем-то, суть сводится к тому, что мне нужно было определиться, какой новый тип проекта выбрать, потому что возможностей много, я решил, что, собственно говоря, буду использовать API, тот самый Minimal API, который появился в версии .NET 6. И вы не поверите, но я думаю использовать Blazer, и таким образом появится новая версия Музея Юмора. В ближайшем будущем э, я начну заниматься этим проектом. Естественно, вы увидите видео по проблемах и возможных решениях, э, то если я с ними столкнусь на YouTube-канале, я вас опять же прошу подписаться, если хотите, конечно, увидеть эти самые видео. Ну и в общем-то, в общем-то, мне, наверное, больше сказать нечего. Я думаю, что вы уловили мысль, какую я хотел до вас донести. Важно на самом деле понимать следующее. В зависимости от того, какой тип проекта или какие типы проектов вы соберете воедино, чтобы решить ту или иную задачу, зависит в общем-то, работа вашего приложения, его масштабирование, его развитие, его жизненный цикл и, собственно говоря, так далее. Обращайте внимание на то, что э, иногда э, заказчики, особенно заказчики высокого уровня, большие, они не понимают, о чем говорят или э, не, не понимают до конца. То есть вам нужно э, будет каким-то образом, ну желательно правильным, доказать вашему заказчику, что нужно выбрать тот или иной технологий, несмотря на то, что, например, нужно потребовать... Ну, не... несмотря на то, что потребуется гораздо больше времени на первоначальном этапе, да? Потому что если наклепать в консольном приложении какую-то программку, которая 2 плюс 2 сложит, это один вариант. Но дальнейшего развития консольное приложение вряд ли получит. В общем, я думаю, что мысль я до вас донес. Если нет, пишите в комментарии, будем, в общем-то, общаться. А также напоминаю, что у нас есть Телеграм-канал, в котором люди общаются, в котором у нас есть новостная подборка. Ну, в общем, все и так перед вашими глазами. Ну что ж, на этом, наверное, будем прощаться. Вам всего доброго и пишите правильный код.